всем привет привет и добро пожаловать на канал я оля и сегодня у нас слайм инстаграма у нас скоро лето и хочется каких-то ярких красок и сегодня у меня вот такой вот интересный слайм с губочками foam chunks а также шариком пенопласта и красивыми мишками и уж очень они красивые единственное только им хочется на дно слайма и цвет у меня слайма белый также морковный и салатовый и очень симпатично получилось и давайте все вместе мы этот слайм потрогаем и если вам нравится подобное видео то обязательно поставьте лайк каналу мне будет очень приятно Так что, ребята, вот такой у нас сегодня получился супер классный обзор слайма. Если вам нравятся подобные видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, давайте дружите общаться. Mm-hmm. <clears throat>